Добрый день! Вот еще съемки циподромные, снова комплекса. Вот, посмотрите, эта часть уже готовая. Вот, посмотрите, какие здесь спортплощадки, детские площадки. Какая красота! Здесь, вот видите, как сделано насыпь специально, причем, видите, на склоне, чтобы земля не уходила. Сеточка положена, то есть все это будет с травой потом, скамеечки качели для детей здесь для людей спорткомплекс пожалуйста не надо никуда ходить занимаясь во дворе все что хотите то есть все это сразу при сдаче дома то есть все это не то что вот когда смотришь дом еще строится все как-то не то а вот тут уже вот готовый вариант то есть совсем другой вид вот дальше опять идет застройка то есть, здесь строится как я говорил огромный злой комплекс вот смотрите люди могут здесь потом отдыхать находиться Сейчас потом сделаю еще одно видео где покажу дальнейшие все стройки хотя вообще-то давайте знаете попробую подойти и вот так снять чтобы не было разрыва думаю будет интереснее сейчас чуть-чуть еще дойду и снимем то есть здесь я как буду бы, расстраиваться видите что интересно там вот они не вырубают посадки этим посадкам уже много-много лет и соответственно там что хорошо будет ну своя зеленая зона итак вот смотрим здесь еще один дом с забором Так, подня... сейчас подниму кверху может быть плохая запись потому что я без микрофона снимаю просто на смартфон но как-то по-другому мне показать невозможно поэтому если что будет немножко неудобно а кстати заодно смотрите вон с левой стороны вдалеке это ласточки на солнечный туда-то машины ходят, хорошо видно газельки А сейчас смотрим здесь Итак, на этом сегодня все Сделаю сейчас еще видео С других месточек Вот С вами был Дмитрий Иванов, директор агентства недвижимости Новая квартира, до новых встреч